Друзья, всем привет! Это канал Вероника в США, канал, на котором мы говорим о жизни в Америке. И давайте сегодняшний 5-6-7 минутный ролик посвятим депрессии иммигранта. Я вам хочу сказать, что, конечно, хандра иммигранта отличается от хандры человека, живущего в своей стране. Это обусловлено многими факторами. Ты, Когда ты иммигрант, ты более одинокий человек. Кто бы что ни говорил, и сколько бы вы ни нашли здесь друзей, но все равно очень многие, не все, но очень многие люди испытывают внутреннее одиночество. Да потом, если вы эмигрировали в таком возрасте, как я, там в 35 лет, в этом возрасте очень сложно найти друзей. Друзей незнакомых, не людей, с которыми ты можешь общаться. Я говорю о том, что, конечно, многие иммигранты одиноки. Многие. И это чувство, на которое вы себя обрекаете, еще будучи в России. Вот каждый человек, который сейчас сидит по ту сторону экрана и задумался о том, что он хочет переехать из России, жить в другой стране, в любой. Всегда понимайте, вы очень много оставите там, вы очень много потеряете, и вы всегда будете испытывать чувство одиночества. Я не знаю ни одного человека, более того, вам скажу, вам который скажет, «Ой, да, переехал через месяц, нашел друзей, все замечательно». Даже те, которые об этом не говорят открыто, потому что они говорят, я понимаю, что они тоже в какой-то степени одиноки. Вот она такая иммигрантская хандра и печаль. Еще одна такая часть иммиграции, которая приводит к хандре, к депрессии в некоторых случаях, причем к очень серьезной, это... Разочарование. Мы все разочаровываемся. Мы все разочаровываемся на самом деле, ребята. В какую бы страну мы ни переехали. В Штаты, в Европу, в Турцию, эх, не знаю куда там, в Новую Зеландию. У всех есть чувство легкого разочарования. И чем меньше вы себя обнадежите там, я вам хочу сказать, тем легче вам будет здесь. Я вот хочу сказать, да, у меня э, достаточно много разочарований здесь, но не столько, допустим, сколько у других людей, потому что я себя готовила к худшей доле. Клянусь вам, я всегда себе говорила, Вика, ты там будешь мыть полы, ты там будешь, я не знаю, тебе будет очень плохо, тебе будет очень сложно, у тебя там не будет круга общения. Я почему-то вот думала, что у меня будет именно так. А оказалось, что не так. И, конечно... Я еще не достигла тех целей, которые бы хотела, я не работаю на той работе, на которой бы мне хотелось, я еще где-то не состоялась, еще где-то недополучаю, еще не зарабатываю столько, сколько хочу, да много чего еще не произошло. У меня, я уже не один раз говорила, у меня самая большая проблема моя личная, что я разочаровалась в той пути, профессиональном пути, который я для себя в Америке видела. И я ничего не могу с этим сделать. И я вот за пять лет, ну, такое полное разочарование у меня пришло, наверное, через два года иммиграции. Но вот за пять общих лет моей жизни здесь, я до сих пор не могу себя преодолеть. Не могу. Я уже выучилась на другую профессию, ребята. А, ты... Это будет третий пункт это хандры иммигранта. Я могу сказать, что я уже выучилась на другую профессию и по сейчас... Но ну, не, не складывается мой карьерный путь здесь. Он не складывается по многим причинам. Обсудим в другом видео. Вот давайте к этому третьему пункту. Когда ты переезжаешь сюда и тебе уже там 40 лет, условно говоря, приблизительно, ты уже не хочешь тупо зарабатывать деньги. Я вам клянусь, ребята, я вам клянусь, что ты достигаешь такого понимания, что вот эта профессия приносит вот такое количество денег. Допустим, как программист. Ты можешь вот прямо... Это сложный путь, понятно, что там... Это все, любой путь сложен. Менее, более, но сложен. Но вот, допустим, такая профессия, как программист, принесет тебя Тебе в итоге там 120-150 тысяч в год. А такая профессия, как, я не знаю, организатор какой-нибудь, координатор свадеб будет приносить тебе 40 тысяч долларов в год. Но тебе эта профессия очень интересна. А вот эта профессия вводит тебя в тоску. И ты не хочешь. Но с другой стороны... Ты понимаешь, что, блин, здесь 120, а здесь 40, ну надо как-то выбирать, надо приоритеты расставлять. Я, наверное, до сих пор благодарна своему мужу, что он мне дал возможность работать на той работе, которая мне нравится. Мне нравится быть официантом. Как бы это прискорбно звучало, но мне нравится быть официантом. Сама работа по сравнению с другими, мне нравится это. Но опять же говорю спасибо ему, что основную часть денег зарабатывает он. И я могу вот так вот играться. Вот я хочу быть официантом. И буду. Спасибо тебе, дорогой, если ты это видео посмотришь. Очень классно, когда у тебя такая целеустремленная личность. Вот, знаете, всегда мне трамп видится. Когда я говорю целеустремленная личность, вот когда ты идешь и давишь эту землю своей обувью, если заболел, заболел коронавирусом, три дня полежал и дальше как локомотив поехал. Особенно хорошо, когда у тебя в голове есть понимание того, чего ты хочешь, и оно согласуется с количеством денег, которое ты можешь заработать от того, чего ты хочешь, это очень классно, но на своем примере, могу сказать, не всегда так бывает. И давайте перейдем, наверное, к последнему пункту такой мигрантской хандры. Все говорю я according to my own experience, как сказали бы американцы, как сказала бы я, все говорю из своего личного опыта. Это в итоге тоска по родине. Вот я вам могу честно сказать, я причем разделяю тоска по родине и тоска там, друзьям, родственникам и всем остальным. Именно тоска по родине. Я в этом году из-за коронавируса не поехала в Россию. Еще есть у меня одна причина, по которой я пока не могу выехать из территории Соединенных Штатов. Это меня так сильно гложет. Я хочу приехать в Россию. Я очень люблю свой город. Что бы там в России не происходило, понимаете, ну, как бы мне не было больно и неприятно там на какие-то вещи смотреть но я это очень четко для себя отделяю родина моя и мое государство вот то что мое государство я выставляю за скобки своего бытия а то что моя родина я очень туда хочу я как это люблю там каждый колосок это периодически вспыхивает у многих иммигрантов, причем даже у тех, которые говорят: да мне здесь классно, я никуда не хочу, у меня все хорошо, да мне такой дом, да у меня такой... я поеду в Мексику, я поеду в там, поеду в Доминикану, я там съезжу туда-то, да я лучше в Европу слетаю, все равно периодически у этих людей щелкает, и ты говоришь, ты ж не хотел, ты ж вообще не хотел в Россию ехать. Ну, я там туда поехал, Я знаю четко, что у этого человека там нет никаких дел. Я знаю, что здесь на территории Соединенных Штатов он абсолютно состоялся. Все у него нормально. Я все... Причем у него здесь на территории Штатов живут все родственники. Но это такой отдельный конкретный пример. Но его можно применить ко многим людям. А потом что-то... пам Перевернуло по щелчку. И человек вот хочет свой этот... В Воронеж съездить и посмотреть, а как там, а что там, по улицам родным пройтись. Вот я вам хочу сказать, как бы люди здесь не прижились, как бы, чтобы не было все равно, понятие Родины, оно остается, ну, у нормальных людей, во всяком случае, на подкорке остается. Ты всегда, всегда, всегда, лично я всегда о ней думаю, и всегда хочу туда, и всегда, вот... Может, я в большей степени, чем кто-то другой, но я всегда выберу поездки куда-то, поездку в Россию, именно. Потому что, потому что Родина, как-то моя любимая песня, сейчас еду я на Родину. Но вот я же говорю, вот еще один пункт хандры, когда ты не можешь поехать, а тебе хочется. Ну, ребята, расскажите про ваши депрессии, про ваши осенние Печали Про вашу осеннюю хандру Расскажите про это, про все От чего у вас это случается И как вы с этим боретесь Тут же очень еще важно Как ты себя из этого состояния выведешь И каким ты из него в итоге выйдешь Все, пока-пока Подписывайтесь на канал Я была с вами, вы со мной Давайте до следующего видео